есть еще порох система. А я по ней только тренируюсь. Нет, я вообще слово такое вот только услышал вот в нынешнее время болгарская болгарская. У нас была Барбашинская система. барбашнская система что у нас говорил? У нас вот последняя тренировка недели, да? 90 процентов два по разу Рывок, толчок, приседания там какие-то там может быть. Два подхода по разу большие но ну, может жим какие-то А предыдущие какие А предыдущие такие там тренировки. Не-не-не Вот в этой тренировке два по разу Последний вес да. А предыдущий вес а. Сколько? По сколько? А то есть ты когда э, э, разминаешься что-ли? Нет, посмотри, допустим, ты говоришь два по разу Допустим, вырубку 100 кг, да. два по разу а 95 или 90% сколько ты -то, поднимал? Тоже по разу? Ну мог. Или там два? Мог. Два, это это... Нет. нет. Шло все по разу. Там могло, там, допустим. А -а -а. Я подошел подход, да? Чувствую не то. О, он там. Георгиевич говорит, ну давай еще подойди. Что-то, ну, если не чувствуешь, еще подойди. Я Доходишь до 90% и э, конкретно классика делаешь два по разу, четко все. А, а такие тренировочные дни, в середине недели, там были такие, там, два на грудь, два присел, два с груди. Да, да, совет Да. Мы с Браваном, на наравне, я не забуду. Правда, он 69, я 85, да? Так мы, вот представь, да, 10 подходили, два на грудь, два присел, два толкали. И он это делал так. Вот это все под полтинник нам был конечно результат по этому году но ну, естественно там надо было и там и протеина заклапывать конкретно большое количество и там и ну, креатин там и не знаю там занокислот все это сам к себе брован чумает унибудь что моя, бывает, да. Уни Че, посмотришь как сейчас я Давай. Я же прочим. Вот я 50 рулю хода. 60 убить можно сразу, когда вот в таких ситуациях. Эх, ну здесь же 60. А? Ну же 60. Ну да, только что протяжку делал. А могу и не вырвать. Перестану. Не рук только человек. Свежий кьючу. под факт затащил, так бы не вырвал Ну, видишь? Я... Ну, ну неплохо, да? Ничего не поправляй. Цена, а ты ноги на сайте широко ставишь. центр. тогда? Женя уже мне за -за -за задавал вопрос. Да. А, просто я уже, уже делаю а, поясница слабее. То есть, как бы, знаешь, как, получается, что... Ну вот, уже да. раньше, да, я делал вот так, узко. Уст... Вот, сейчас уже делаю, да, у меня тяжесть перемещается в верхнюю часть спины, уже а ты переводи по возрасту, физика, мне приходит, придется тогда заваливаться на себя, а заваливаться, да, либо я отпрыгну, либо назад брошу, понимаешь, а вот я ставлю вот так ноги, да, я уже пробовал, провалил один, вот, я тяжесть чувствую очень большую на спине Вот это вот, да, здесь у меня грудь проходит Значит, вот грудь не проходит, здесь грудь проходит Мне дает возможность старт получше собрать сюда А раньше я вообще-то видел вот так вот Ну, вот сейчас, видимо, с возрастом Я вот взял пошире стал делать, я как бы, и чувствую, как бы, да, вот на поясницу, на грузку переношу на поясницу, и уже легче мне поднимать вот так. Мы так и поднимаем на О. поясницу А так у меня я заваливаюсь, понимаешь? Мне э, э, приходится тогда прихватывать руками Женя мне уже говорил Это ты потеешь, как? А? Да, да. ты потеешь да. Ты да что после болезни то <звы> Как смеются, конечно, мертвые не непотеят, да? <звы> И не едят колбасу. <звы> Слушай, ну 60 вроде ничего <звы> не так, <звы> Нет, нет. 60 вроде так, так да? Под факт затащил, <звы> да, <там> вроде начала. <звы> Шучу. Но ну, ты знаешь, что все на пределах 65 уже не порву Чувствую Ну слабость еще Шучу. чувствую Скорость есть вроде, да? Вроде обманчивая такая Ну и я... блин, тяжелый Ну рекорд я поднял, тренирующий Ну у тебя и 87 перед Борусским а? Перед Борусским я здесь 87 был Блин, надо как-то тут Готовится Может я сейчас 80 грамм Дел бы неплохо Вот сейчас, кстати, рывок, когда я делал сейчас, да? Вот я По мосту оторвал как-то бы Тяжеловато почувствовалось, да? И просто я подумал, если я сейчас таз задеру все я вот, ты знаешь, вот это вот выдержал здесь, да? Вот. Чувствую, что не пору, да? А она вот здесь как-то зашла сюда, этот там. Я говорю, вот надо вытерпеть всегда. Когда тяжело, вытерпеть надо. А колено сверху. Подрыпать. Я говорю, могу. Я только попробовал подрыв Фу, ну, поднял. Так ты поставь! 75? Сука! Ну у как ребенок. подхода! Да еще не на один подходик. Да восемь подойду еще. зло вообще офигенно будет ではまだある Надо научиться брать неподъемный вес. Настрой. Выложиться. Выложит. До конца. Надо закрепить успех.